Три параметра, которые мешают им открыть, категорически, или два, вот сейчас вот. Первое, для этого нужно деньги, неправда. Второе, для этого нужны знания, возможно, но их можно получить. И третье, мне для этого придется отказаться от всего, от стабильности, от работы, я все потеряю. Вот это последний, это полный абсурд, последнее. Поэтому если у кого-то, вот у кого-то такое состояние, что хочется изменить род деятельности, хочется стать другим человеком, хочется найти другую работу, примите... У себя в голове на самом деле, что вы можете это спокойно делать, обладая тем, что у вас есть.